Ребята, это свершилось! Я открыла свой новый игровой канал, который называется Ксюля Плей! Там вас ждут офигенно смешные, а иногда очень страшные видео! Сразу же, когда смотрите это видео, переходите в описании к этому ролику и переходите на мой новый канал и смотрите новые видосики, которые вас там уже ждут! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим азиатские вирусные видео! Перед тем, как мы начнем, представляете, у меня раздача удачи, да. Первые 10 тысяч человек, которые поставят лайк, на этой неделе вам невероятно повезет. Фарт, любовь, счастье, что захотите. Успевайте ставить, я считаю, от 3 до 0. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайк и успел, удача уже летит к вам, ждите. Итак, начинаем азиатские вирусные видео. Какой-то кубик Рубика. Мы на нем рисуем вот эти всякие штучки, дрючки. Квадратик, не квадратик. Один квадратик был, стало много квадратиков. Потом получились клеточки. Вот. Так. Как ты ровненько это сделал? Как? Как? Я бы даже с линейкой так не смогла. Что-то жарковато мне становится. Вы меня горячите. Горячите вы меня, разгоречиваете. Да не надо, я так горячая. А с вами еще горячей. я сейчас отгублю весь город к чертям. Уже горит. Он горит. Это какая-то скатерть на даче у моей бабули. Классная. Всегда, когда приходишь к взрослым родственникам, там что-то подобное. И карты, кстати, да, моя бабуля гадает, так что... Это не видео моей бабули, интересно. Кто ее снимал? Если ты... Живешь в машине. Вот делай так, у тебя пар, лапша, все готовится, все нормально. Ну, можно похавать теперь нормально, а мыться как Бульончиком. Это магнит, яйцо. Зачем мне разрезатель скорлупы яйца? Как-то живу же без этого всю свою жизнь. Ну не знаю, чисто поприкалываться, это похоже на лук. Но это, наверное, и есть лук. Так вот перепутаешь где-нибудь, подумаешь, о, дымка. А это не дымка. Или скажешь, он какой прекрасный экзотический цветок как понюхаешь, как слезы пробьет, как тушь потечет и так далее по-нарастающей. На платье накапает, платье заморалось, ты идешь в туалет, начинаешь все это мыть. У тебя остаются разводы, настроение испорчено, ты сушишь вот это все в толчке под этим сушуаром у тебя распушаются волосы. Короче, ты их укладываешь потом. Ну, короче, ужасно. Не нюхать, что попало. Цитаты Ксения. Агара. Пипец, у меня столько дебильных уже цитат, надо будет их записать. Это такой блинчик был. Стал пончик, и там яичка. Как это классно! Классные волосы. Не вздумай. Нет, не надо ей ничего делать. Пожалуйста, не вздумай. НЕТ! Она шальная баба, просто отфигачила себе все. Господи, как ты об этом пожалеешь. Я отвечаю, она об этом пожалеет. Я же пожалела. А я вообще ни о чем не жалею никогда. Но об этом пожалела. Что у нас тут? А, разрезатель бутылок тоже необходимая я считаю, вещь Что мы делаем? Мы достаем, складываем, упаковываем, закручиваем, продаем. Деньги пополам. Тебе 30, мне 70 пополам, ага. Нормально все. О, офигеть, такого моя бабуля не видела. Нет, нет, нет, она, наверное, просто это как вот... Для меня какой-нибудь новый iPhone или какая-нибудь новая разработка, я вот так смотрю. А бабуля бы смотрела вот на этот прибор вот так, и шо? Так и шо? Он шо, может вот так вот мило пшу прямо делать, да, внучья? Я говорю, да-да, бабуля, она такая, а, а пленочку там, когда я буду снимать, я кайфану, Да, бабуль, будешь. Переработка. Обработка. Давай, если у тебя дыраево что-то... Знаешь, что всегда есть средства, которым ты можешь залечить свои раны. Если у тебя поранено сердце, его тоже можно вылечить. Я тебе серьезно говорю, видите, я душевно общаюсь, потому что я люблю душевно общаться. На сердце раны залечит творчество, работа, друзья, путешествия. Дальше ничего не поможет, пока не пройдет время. А потом просто вот так. Я тебе серьезно говорю. Слушай меня, они не первый день на свете живу. И даже не второй. А -а -а -а -а -а -а. Так, вот. Она тоже, видите, что делает? Что-то делает. Я не понимаю пока. <свот> <свот> Это будет светить. Да? Нет? Гирлянда? Это будет неоновое дерево. Я знаю, значит, она потушит свет, она оно засияет всеми сияниями мира. Вот, видите, там такие маленькие лампочки, нет? Да? Это фантастика, это потрясающе. Я бы хотела себе такую штуку вместо светильника. Жаль, что не показали, как она горит. Можно было не показывать весь предыдущий процесс в таком случае. Это какой-то страшный прыщ. Ну что, мы прыщей не видели с вами? Видели, видели, видели? У меня где-то был один, и хотела вам показать, но он уже сбежал. Сбежавший прыщ, часть 2. Во всех кинотеатрах страны. Блин, откуда у меня в голове вот это все, я не знаю, сумасбродится? Понятия не имею. Что это? Ну, очень интересно. Зажигалка, что ли? Ручной работы. Значит, стоит нормально. Ничем не отличается практически от зажигалки. Не ручной работы, но стоит подороже. Все отличие. <смех> это какое-то серебро. Это, наверное, металл. Что за унитаз? Это какой-то таз. <смех> это шляпа? Нет, это какой-то космический разработка, потому что очень так все классно. Смотрите, какие некрасивые полы были, а теперь они вон какие. Как уйти из этой комнаты, не оставив типа следов? А, у него специальные ботинки, вы видите, с шипиками. То есть он не оставляет следов. Человек не оставляющий следов. Часть 3. Во всех кинотеатрах страны. Пошли бы на такой, я бы да. Человек не оставляющий следов. Прикольно. Я считаю. Че ты такое делаешь с фруктом вот этим вот таким, Зачем ты так вот на нем нарисовал? Кто его жрать теперь будет? Еще всего его. Я не буду это есть. Не, ты мне не смотри так на меня, я вижу, что ты стараешься, но я очень разборчива в еде. А, это игрушка может быть? но ну, она протухнет, <свист> О, оп, оп, оп. Для всех яйцеедов. Всем яйцеедам посвящается. А всем сердцеедам тоже посвящается. Понимаете, да, вот это вот это, это, это игра слов? Сердцеедка, сердцеедка, ты стреляешь метка, у тебя у нас рулетка, велосипедка, сердцеедка, ты моя ты Правда? Ну это шо, это же не айфон, ежели это не айфон? то где же я возьму такой телефон? Это, скорее всего, где-то продается там, местный. Ежели ты... Господи, вот век живу и век мечтаю о посудомоечной машине. По всей мечта не сбылась. Жаль. Потому что я, как только вижу посудомоечную машину, говорю, о, я хочу посудомочную машину. Как только я не вижу, я забываю про то, что я ее хочу. Видимо, мое намерение не слишком явное. Эй, что за Ю подставка. Все вообще в одном. Гитара объем. Потом вот так вот, вот трем. Это для музыкантов. у ху уи Такой замес! Это тоже такой замес, слайм гигант, просто вау, вау, вау, ну это какая-то сладкая, такая конфетная субстанция. Развалила все, это очень плохо, все, не плачь мой котик. Возьми нормальную сумку у бабули, реально, опять бабуля подогнала мне что-то в видео. Видели молодую девочку хоть одну с такой сумкой, нет? Я тоже нет. Фига у тебя, Сабрера. Ты его хочешь запихать вот этот бокал? Это же сахарная вата. Так жаль, что цветное превращается в черное. Так пусть ваша душа никогда не превратится из цветной в черное. Это тост. Это уже не цитаты, Ксения Гора, это тост. Так, выпьем же за это. У меня пусто. Вчера там капелька прошла, значит все сбудется. Тас опять. Или такое, знаете, на башку надевать, бить вот так. Чтобы так. О! -о, -о, -о, -о! Ты протираешь, что-то там мнешь, трешь. А вот так делаются кастрюли. Интересно. Молодец.